Ну как ты там, моя милая? О тебе пишу, знаю потеря Помню, как смотрел в твои грустные глаза Просто как ты там, скажи, милая Вспоминаешь ли наши вечера? Ты одной всегда так хотела быть для меня не знаю, сердце проникло ты как Проспоминаю, какой был дурак Встречу случайно спрашу я ты как Как ты так? Снова манит воспоминания. Ты со мной была и любила ты без причин. Без причин. Ну как ты там моя нежная? Ты моя океан, сердцу верная. Ты одной была, и останешься для меня. Встречу случайно спрашу я, ты как, как ты так? Я не знаю, сердце проникло ты как, но вспоминаю, какой был дурак Встречу случайно спрашу я, ты как, как ты так? Все, что внутри